подписчики заму «Инлайн». Сегодня мы решили со своим значит, модератором, которые хотели, хотели мы провести, значит, межрегиональную научно-практическую конференцию, посвященную проблеме пустынь, деградации земель региона, черные земли и китлярские пастбища, современное состояние, оценка и пути их решения. Значит, в конце июня месяца Общественной организации вот, во главе значит, вот, с ассоциацией предприятия «Агро лес Фитомиллерации Юго России, которая возглавляет сегодня значит, Константин Иванович Бембеев, человек известный у нас в республике, который непосредственно занимается этой проблемой, они попросили и сказали, что такую научно-практическую межрегиональную конференцию необходимо проводить. Как бы они возвращались. Начать... Обращались ко всем значит, исполнительным органам, в том числе, значит, федеральным в том числе, значит. Но, к сожалению, они понимания в этом, по этим проблемам они не нашли. И обратились к нам Калмыцкие республиканское отделение КПРФ и попросили, если есть такая возможность, значит, совместно провести такую научную практическую конференцию. Значит, мы составили план работы, оргкомитет. И назначили проведение научно-практической конференции 22 июля 2021 года с приглашением значит, исполнительных, законодательных органов власти, в том числе научное сообщество, которое непосредственно этим занимается, исполнительные органы, имеется в виду муниципальные исполнительные органы, на территории которых происходит значит, опустынивание. Вот, в том числе значит, федеральные органы, дали согласие приехать значит, и участвовать в конференции значит, почти все те люди, которые непосредственно занимаются этой проблемой. Мы пригласили Астраханскую область, Республику Дагестан, Республика Чечня, Ставропольский край, Волгоградскую область и Ростовскую область. Все в том или ином в Составе значит, подтвердили все, почти повторяю, все области республики подтвердили свое участие. Это были значит, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, значит, председатели комитетов, заместители краевых значит, дум областных ЗАГСобраний, в том числе значит, и парламента Республики Калмыкия. Вот. Это было примерно со всеми теми людьми имеются и научно сообщественные, исполнительные, законодательные органы, и в том числе, как я уже сказал, муниципалитеты, было примерно около 111 человек. С учетом пандемии, которая у нас происходит, мы сократили, сократили этих людей, и многие согласились пройти значит, поучаствовать на, на конференции, начать путем онлайн, значит, это и федеральные, значит, наши органы законодательного порядка, это депутаты Государственной Думы, министры ряда и заместители министров ряда областей и республик, которым непосредственно мы пригласили, значит, а, ученое сообщество, ну, там, вы знаете, есть специалисты, значит, профессора, академики, которые уже преклонны в но они решили участвовать, и, в принципе, прислали все свои документы, доклады на конференцию, они у нас есть. И, в принципе, потому что мы по итогам конференции хотели издать сборник значит, для того, чтобы этот труд, который и те рекомендации, которые мы хотели выработать и выдать это в резолюции, или постановлении, мы будем, будем говорить, по итогам научно-практической конференции, значит, выйти на федеральный уровень. Резолюция это направить президенту Российской Федерации, исполнительному органам имеется в виду, значит, правительству Российской Федерации, законодательным органам, это значит, федеральному собранию, Государственной Думе. Поэтому мы посчитали, что необходимо провести, работа была проведена очень большая, вы знаете, что научно-практическую конференцию готовить очень сложно. Потому что необходимо подготовить базу для этого, значит, так, это первое. Второе, значит, согласиться, совместно провести какие-то, вместе с Творкомитетом, вместе с средствами массовой информации подготовить и провести ряд, значит, заявлений проблемных, которые у нас начинаются, что мы, в принципе, подготовились подготовили, и сделали. Время было скоротечное, мало было времени, но, тем не менее, мы полностью подготовились. Мы, значит, разослали приглашение, получили ответы. И 22-го мы, в принципе, хотели, в общем-то, ее провести. К сожалению, 21-го числа значит, предприниматель, значит, где мы хотели провести конференцию, значит, получил от значит, уведомление о том, что в связи значит, возросшей пандемии значит, ему запрещают проводить значит, у себя помещение, научно межрегиональной научно-практической конференции, иначе он будет, значит, оштрафован. Ну, вы знаете, на сегодняшний день штраф очень высокий, начинает от 300 тысяч рублей э, индивидуальных предпринимателей, а физические лица, по-моему, там по -моему, до полумиллиона. Вот. Но это было сделано прямо накануне значит, проведения научно-практической конференции. Я не понимаю, почему так дождались, так сказать, уже люди выехали, часть людей, международно говоря, выехала, Особенно Дагестан и ряд, ряд других областей, где далеко. Вот, потому что и жара, сами представляете, за 45 градусов. Чтобы человек утром рано выехал и приехал, целый день находился значит, в работе конференции, это очень сложно. Но вчера вечером, после 20.00, ко мне на дом пришел значит, работник милиции, чтобы вручить мне предостережение. Я удивился, конечно, Почему значит, начальник полиции, полковник, пишет мне подстережение о том, что я не имею права как организатор проводить межрегиональную научно-практическую конференцию? Хотя вы знаете, у нас сегодня работает не лагеря дневного пребывания, значит, так есть лагеря отдыха детей, как с оговяченым, там сказка в и Шалтинском районе. Более того, на сегодняшний день работают детские сады. Проводятся значит, между нами говоря, совещания на уровне, республиканском уровне вот городского мэрия, вообще городского мэрия проводят. Там, посмотрите фотографии. Значит, там они, по-моему, сидят довольно-таки много людей. Значит, у них не соблюдается никаких дистанций, например, которые рекомендуют сегодня сами в общем, вот по такому поводу мы хотели обратиться и сказать, что никакого срыва в межрегиональной научной конференции не было, значит, документы все подготовлены. Единственное, конечно, нам немножко было неудобно значит, до вчерашнего дня вечера звонить, извиняться и говорить людям, что, к сожалению, с учетом пандемии, а усиления, вспышкой, мы должны перенести на более поздний срок проведения этой нашей научно-практической конференции. Но я хотел и другое сказать. Все-таки сегодня власть во главе главы Республики Калмыкия все делала для того, чтобы на территории Республики Калмыки, значит, никаких научно-практических конференций, в отличие значит, от них, ничего не проводилось. Но мы предполагали, что такое будет, предусмотрели все требования сам эпидемиологической станции, это естественно, конечно, помещение, которое подобрали, такое, которое необходимо, значит, сократили, значит, до 47 человек, значит, пребывания людей, очень оффлайн имеется режим, значит, и его онлайн режим у нас было 17 человек, то есть мы все сделали для того, чтобы обеспечить полностью, значит, участников научно-практической конференции, всеми материалами, значит, так, имеется в виду медицинскими для того, чтобы защитить от пандемии. Но, как сказал значит, Верня, в предупреждении было написано, там, значит, вот в приложении, да, сам указ был написан, но еще есть, оказывается, приложение. Так вот, приложение было написано, что запрещается акведы, да, в переписи акведов имеется в виду индивидуальные предпринимательные и физические лица, которые занимаются массовыми, значит культурными мероприятиями, значит, кино имеется, театры, в том числе, знаешь, какие-то веселительные, начать мероприятия. Там расписываются вся Но что самое главное, хотел бы я сегодня отметить, что в указе главы впервые за два года впервые подчеркиваю, за два года, значит, есть аквед, который включен туда, последней строчка, что в том числе и конференции. Но если мы хотим сказать о том, что мы начали в конце июня месяца заниматься этой проблемой, указ президента, ой, прошу прощения, указ главы вышел 16 июля, то здесь, в принципе, раз мы рассматриваем ее как, скажем, давление на то, чтобы, например, как бы люди на аббезиционном настроены, тем более, наверное, посчитали, что это каким-то образом относится к выборным каким-то технологиям, значит, к выборной кампании. Вот таким образом, в принципе, хорошие, Начинание, я думаю, что мне просто и неудобно перед тем сообществом, значит, и Константин Иванович, наверное, сегодня об этом скажешь, что нам очень неудобно, когда мы подняли такой, а, таких людей, значит, а вы меня извините, там есть люди, скажем, которые пребывали при, на а, межрегиональной научно-практической конференции с мировым и именем. То есть этой проблемой пустыне занимаются люди почти всю свою жизнь. Они сегодня заинтересованы для того, чтобы на юге России мы каким-то образом обратили внимание федеральной всей структуры, в том числе правительства, о том, что такая пагубная вещь, как опустнене, а для Калмыкии, как для, которая имеет значит, полностью надеяться на свой агропромышленный сектор, в котором значит, все продукции, все хозяйства произведены, имеют сюда и животноводство, зависит от земли, мы, естественно, в первую очередь об этом громко говорим и хотим, чтобы нас услышали на федеральном уровне и приняли государственную программу, как это было в 1989 году, чтобы мы смогли с вами бороться с этой напастью. Поэтому, вот, чтобы все понимали, я вам объяснил, почему это так, каким образом происходит. Я хочу подчеркнуть, что мы перенесли научно-практическую конференцию на более поздний срок, но мы как готовы к тому, что если нам... Возвесть будет возможность перенести его значит, на площадку Государственной Думы Российской Федерации, значит, под руководством Кашина значит, Владимира Ивановича, председателя Агрокомитета значит, Государственной Думы, провести его значит, на площадке Государственной Думы. Я думаю, нас поддержат, и в принципе на сегодняшний день мы как бы получили и от научного сообщества, и от тех людей, которые занимаются производством непосредственно, вот, о том, что они готовы чтобы провести эту на, научно-практическую конференцию на этой площадке. Что мы вообще хотели, для, в принципе, научная конференция, точечно если говорить, обратить на это внимание. Первое, вы все прекрасно знаете, что на сегодняшний день создан научный центр значит, по борьбе с опустением на Голградской области, а он, в принципе, на сегодняшний, на сегодняшний день, в принципе, вот во главе... Константин Иван Ивановича подтвердили, что да, необходимо это научный центр именно делать в Волгограде. Но производственный центр было бы хорошо и вообще для всех да, создать на базе производственный центр, на базе Калмыкии, на базе значит, Главка Черных земель и Китлярских пастбищ. У них более 50-летний опыт, они все это могут сделать. И на сегодняшний день поддержка от тех предприятий, а их значит, находятся, как я уже сказал, более пяти наших сопредельных субъектов регионах, они подтвердили, чтобы нового не создавать, а создать значит, тот государственный орган, я, на мой взгляд, мне кажется, необходим. для того, чтобы исполнять значит, государственную программу по опустению. Я думаю, считаю, что это две вещи, которые мы хотели высказать, и чтобы нас... В этом деле поддержали. Поэтому я хочу поблагодарить за внимание вас. А сейчас я хочу передать значит, слово Констину Ивановичу Бембееву, председателю значит, ассоциации предприятий агро-лецефитомиллерации Юга России. Ну, он в республике человек известен, специалист именно в этой области. Пожалуйста. Ну, ну, здравствуйте, здравствуйте товарищи. <къех> я, во-первых, хотел бы принести извинения перед теми людьми, которые согласились приехать к нам в Новую республику и решать глобальную региональную проблему, которым центром является республика Калмыкия. Но еще и с исторические Черные Земли и Кизлярские пазлища, этот регион, который входит в пять субъектов Российской Федерации, и центром является Республика Калмыкия. Сегодня очень критическая ситуация сложилась в этом регионе в связи с последней засухой 2020 года, и будем так говорить честно, политики проведения фитомиреативных работ с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Последняя программа развития миллиорации, куда включили в раздел фитонолиорацию, она предполагалась проведение фитонолиоративных работ, в основном по закреплению ПСКО. Ну, эффект очень маленький был, в связи с тем, что ранее все программы, начиная с генеральной схемы повышения плодородия и сохранения восстановления Национального парта, сельхоз сельскохозяйственных пастбищ, России. Там было запланировано прямое финансирование федерального бюджета и результаты были налицо. Если у нас в 1986 году было 600 тысяч открытых песков в этом регионе, то в результате генеральной схемы, тем не менее, что она 32% была финансирована, 240 тысяч гектаров песка осталось. Результат был очень хороший. В, нашем, в нашей системе главка черно и Кизлярский Падеж, который центр находился в Элисте, это благодаря Пасангу Бадминовичу Городовикову. Он пробил этот вопрос. Это единственный департамент Министерства сельского хозяйства С 71 1971 -го года, он был образован и находился в городе Элисте. Это впервые такое. Ну и результат деятельности был, конечно, очень хороший. У нас было 52 специализированных предприятия в пяти субъектах, в шести даже субъектах юга России. У нас в Калмыкии только было 22 предприятия, это КАМАС-Авкуз, которые занимались борьбой с пустынями и улучшением гидродирных падежей. В Дагестане было 18 предприятий, в Северной Осетии 3. Даже в Гулькевиче, Краснодарский край у нас был Зултурганский МЖС. В Астраханской области 2 предприятия, которые занимались по борьбе с опустыней. Но в результате 90-х годов мы все эти предприятия потеряли. И вот дальнейшая программа, мы, я уже 16 лет работаю в этой системе, мы как только не боролись сохранение этих предприятий, но фактически ничего не получилось. Единственное несколько предприятий мы перевели в и П для того, чтобы сохранить их для дальнейшей работы. Но однако я неоднократно ставил вопрос перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о том, что так нельзя относиться к данному региону. Но они слушать не хотели. И вот результат я вам расскажу. Последняя программа развития миллиардов хозяйственных земель России с 2014 по 2020 год нас включили. Хотя я тоже занимался этой программой. Отличная программа была. Но Минфин России, однако, перечеркнул и перевел это в субсидии. Первоначальная субсидия за выполненную работы составляла 70% на фитомиллерийное мероприятие, в 2014 году. С 2015 года мы пробивали все двери во всех кабинетах Минсельхоза, доказывали, что так нельзя, что о пустыне это экологическая проблема. И у того же землевладельца, землепользователя нет денег вкладывать в этот песок. Просили поднять ставку субсидий до 100% на песок, на пески. И 90% на улучшение деградированных пастбищ. Но, наверное, мы так их достали, что они 90% подняли планку на все работы по фитомолерации. Ну и на том спасибо. Но с другой стороны, пришел второй документ о том, что 90% субсидии возмещается тем, кто работает по закреплению песков. А деградированные пастбища остались. Ни к чем. Но еще при генеральной схеме эта наука делала программу и считала, что с песками надо бороться совместно с деградированными пастбищами. Потому что деградированные паздыща ⁇ это на следующий год это открытые пески. Поэтому 60% мы давали на, финансировали на закрепление песков, а 40% на деградированные паздыща. Вот такой вот комплекс мероприятий, он давал хороший результат. Ну и все, которые живут на Черных Землях и Кизлярской Пальбишкой, это полностью ощутили. Но, однако, последняя программа деградирования Пальбиши убрали. Поэтому я все эти годы добивался, ездил, ну буквально в смысле один. один. Последний мой поход был в Москву в апреле месяце. Когда я неделю добивался встречи в Минсельхозе России, потом в Государственном доме они пошли на встречу, и в комитете по аграрным вопросам они приняли необходимое решение, чтобы со мной встретились в Минсельхозе России. И тот же Кашин Владимир Иванович дал своим поручением, чтобы оказывать посильную помощь в решении данного вопроса. Они даже предполагали круглый стол в стенах Государственной Думы. Ну, раз уж какое-то движение пошло, я успокоился. Все было нормально. Думаю, пойдет движение. И в очередной раз я хочу выразить благодарность Холмыцкой Республиканской партии, КПРФ-поделению, в связи с тем, что они откликнулись и решили помочь в этом вопросе. Хотя, кому я только не обращался. Я хочу почему так сказать. Вот сегодня э, должно было быть мероприятие. Но так как из-за пандемии его отменили, но мы добились согласия всех субъектов Российской Федерации Юга России принять участие. Они многие мои личные друзья, товарищи, они э, приняли такое решение приехать и поднять этот вопрос. Вот тут же Волгоградский внеал МИД был руководителем, директором института Кулик Константин Николаевич, академик. Он при первой генеральной схеме совместно с академиком Петровым Михаил пешком обходили наши пески и сами контролировали, вели научное сопровождение всех проектов. В результате этого за эту их помощь Руководство Республики присвоило им звание заслуженных работников Народного хозяйства Республики Калмыкии. И они с гордостью помнят это, эту награду и всегда говорят об этом. И этот Константин Николаевич, так как директор Беряй не смог приехать, он поручил Куликову Константину Николаевичу, Манаенко Александру Сергеевичу, руководитель отделения научных работ по черным землям, Кизлярский по, по пустыне, и вновь назначенный директор центра, научного центра по пустыне, Ништонин. Они должны были приехать, разъяснить все. Хотя я всем разъясняю, что Волгоград открыл центр, научный центр по пустыне, согласно приказу академии наук Российской Федерации. Это не постановление да. российского правительства. Они просто решили сами решить этот актуальный вопрос по организации центра. Я вот всем объясняю, все говорят, вот, волгоградцы на себя одеяло тащит и так далее. Нет такого. Вы еще поймите, что волгоградский институт в НИАЛНИ мелиорации он на протяжении 60 лет является главным институтом по борьбе со пустыней. И мы с ними вплотно работали. И в связи с этим, что у них наука была, а у нас был производственный центр в лице главка Черных Земель и Кизярских И они сегодня тоже говорят и хотели приехать сказать, что вы поднимаете вопрос, чтобы производственный центр был в листе на базе вот этого ФГБУ фитомилиарации. Этому против... никто противоречить не будет. Но я почему хотел, чтобы это быстро так произошло, вот как мы планировали, в связи с тем, что когда я в бытность был в Москве, мне они говорили, у нас разрабатывается новая программа, вы туда войдете, будете работать, мы ваши пески не забываем. Это в Минсерхозе говорили. Да, ну я говорил, знаете что, нас... Последние 2-3 программы всегда засовывают в какую-нибудь федеральную ценовую программу. И финансирование идет по остаточному принципу. Нам нужна отдельная программа, подобие генеральной схемы, да. которая работала с 1989 по 2000 год. Вот такую программу надо, потому что если ну, не громко, но так сказать, что сегодня здесь вопрос решается о подрыве продовольственной программы Российской Федерации. Если у нас в Калмыкии в те хорошие годы, в советские времена было 3 и более миллиона овец, то на сегодня по статистике у нас осталось полтора миллиона. А вот это еще за засух, засуха этого года. Вообще, если у нас до миллиона останется, будет хорошо. Я вот объездил все территории Дагестана, Чечни, Ставропольского края, Калмыкии, Астраханской области, что творится. Особенно у нас в Калмыкии, потому что у нас более подвижена опустыненная почва. Последняя моя поездка в Лаганский район. Я побывал на трех точках, которые встречались по пути. Пустые точки, закрытые. Пески завалили, базы полностью уже в Кошара забываются. Это что такое? Если мы сейчас не будем говорить об этом, у нас будет катастрофическая ситуация. Почему я сегодня хотел бы еще что сказать? Надеяться на Министерство сельского хозяйства Российской Федерации не стоит. То, что они мне говорили, что мы ваши пески не забудем, они действительно не забыли. Сейчас вот 14 мая 2021 года вышел свет постановление за номером 831 о развитии миллиардации земельно-сельскохозяйственного России до 30 года. И там нас включили. Ну ладно, мы привыкли уже, что всегда нас включает что-то. Но самое интересное, что они вернулись к той цифре 70% Возмещение субсидий. субсидий. Это что такое? Было 90, мы уговаривали людей, чтобы работали. А на 70 никто работать не будет. Но если даже будет, такого эффекта не будет. Поэтому я думаю, что я говорю сегодня, буду молиться любому Богу. Лишь бы вернуться к этому вопросу. Как говорил Городовиков, если не мы, так кто? Эти черные земли. Хотя и в свое время, и тогда вот историю посмотреть, черных земель и Кизлярской пальниш, очень было много сделано не то. Но, тем не менее, я на стороне базан-бадминица Гордовикова, потому что перед ним стоял вопрос о возврате наших земель и чтобы на этих землях работали население Калмыкии. Но просто удивительно, что где были наши научные деятели, которые могли бы сказать, Басан Бадминович, черные земли испокон веков были отгонными пастбищами. Там только зимовали. А мы стационарное хозяйство поставили. Но что греха таить. Я сам был на протяжении многих лет директором двух крупных хозяйств. Это Цикерта в Артезиане и плен, зовут Черноземельский в Ачинера. Там не надо было ставить овец Грозненской породы. Они вытоптали всю степь. Они изначально были, эта порода выведена для полугорных районов России, Кавказа. Да. А мы знаем, что во все времена до выселения калмыков, депортации калмыцкого народа, у нас у всех здесь паслись холмыцкая порода овец. У них строение какое-то совсем другое, и они не вытаптывались стиль. Единственное, когда в 1972 году при образовании стационарных хозяйств надо было поставить вопрос о возврате наших овец с Казахстана. Даже купить, если на то пошло. Но а грузинскую породу, так как я понимаю, что шерсть была стратегическим сырьем в то время, разместить не на черных землях, а вокруг, и было бы все нормально. Единственное, я вот читал книгу «Раненая степь» Бенбинов, Григорий Баднаев пишет, вот единственный член бюро обкома партии, который выступил против, размещение стационарных хозяйств на черных земле. Но не послушно. Поэтому я думаю, что то, что мы наметили, научную практическую конференцию, а, тем более все согласны, я думаю, вот как коммунисты предлагают, допустим, на площадке Госдумы сделать, конечно, я за а, везде его провести, но... Центр черных земель Кизлярский пастбищ находится в Калмыкии. Если не мы будем поднимать этот вопрос, кто за нас поднимет? Я говорил, выступал вот на Ставрополе, Краснодаре, в Ростове. Им далеки наши проблемы. Но у них эта проблема будет в голове тогда, когда пыльные бури и песчаные бури накроют Ставрополь, Краснодар и Ростов. Но тогда будет поздно. Давайте, несмотря ни на что, необходимо этот вопрос поднять, поднять на любом уровне и решать. Сегодня я вот готовил резолюцию, отличная резолюция обращение к главе государства о принятии региональной, в смысле федеральной программы по черным землям. И необходимо, также пункт есть, Обратиться к главам субъектов а, Юга России, чтобы они реанимировали наши предприятия, ЛМС и МЖС, в а, своих субъектах и дали статус им республиканских областных предприятий. Uh -huh. И вот тогда дело сдвинется. Спасибо за внимание. Смысл жизни в управлении самой жизнью. Чем больше сфер своей жизни контролирует человек, тем он счастливее.